Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередные ваши посылки. Различные комплектующие, лобовые стекла, различная мелочевка, чехлы, запчасти для мотобуксировщика. Все также можно заказать необходимое для вашего мотобуксировщика на нашем сайте buksdefisclub.ru или группа ВКонтакте мотобуксировщики Железная Собака Букс Клаб. Всем спасибо за просмотр! Пока.